Среди которых Андрей был одним из главных звукорежиссеров. Он человек, который занимался именно работой за пультом, выстраивал какие-то, сказать, истории с живыми инструментами, записывали живые барабаны. Сейчас это вообще редкое явление. В основном все это компьютерное программирование. А тогда это были живые барабаны, это были подпевки, это были гитары, иногда даже духовые. И мы с ним мы говорили о каких-то американских моих впечатлениях. И мне очень хотелось ему рассказать нечто, что близко ему. Он, конечно, меня стал спрашивать про звукорежиссеров, про студии. Но тогда это был, в общем-то, расцвет мировой музыкальной индустрии, потому что где-то в начале, нет, раньше, в середине восьмидесятых был представлен компакт-диск, новый формат. И вся музыка большими компаниями, у которых были каталоги. EMI, Warner, Sony, Major, они переиздавали все на компакт-диске, получая фантастические прибыли и не тратя ни, ни, ни э, цента, не вкладывая ни во что. Поэтому были деньги, подписывали новых артистов на контракт, развивались какие-то новые технологии. И вот среди этого разговора, нашего с ним на Союзе, с таким крепким чаем, с какими-то такими атрибутами разговоров музыкантских. Я вдруг вспомнил, что я столкнулся в Америке с тем, о чем я не знал. Это финальная стадия в этой цепочке производства музыки – мастеринг. Я Андрею, я точно абсолютно, я сейчас не хвалюсь, я раска... это, это правда. Я был первый который, человек, который ему про это рассказал. Я ему рассказал, что вот существует э, такая штука, что люди уже с готовым треком, с миксом, э, ну, миксом. По поводу миксов говорили тоже много, широкой ленты, баунс, там ну масса всяких технических историй. Это все было интересно, но вдруг глаза его загорелись. Он говорит, расскажи мне про это. Я говорю, вот здесь вообще про это никто не знает. То есть никто, ни один человек не знает, что трек, перед тем, как звучать по радио, перед тем, как быть частью какого-то звуконосителя, он проходит стадию мастеринга. И я то, что знал, ему рассказал. Эта штука его страшно заинтересовала. Так устроен этот мир. Каждый имеет право на свое восприятие музыки. И понять то, что. Говорит, да ты ничего не понимаешь, какая машина? Не слушай в машине. А тебе человек скажет, как это не слушай в машине, а я слушаю только в машине. И моя машина для меня это эталон того, как звучит музыка. Понятно, о чем я говорю, да? Надо уметь прислушаться к мнению такого человека. Он прислушивался к этому мнению. И мы переделывали треки, и мы искали какие-то, так сказать, компромиссы и все такое прочее. Это очень трудная работа. Трудная. И она с людьми. В виде плагинов существуют приборы. Дорогие приборы в виде плагинов ты их можешь скачать, использовать в компьютере, заплатить за них, пользоваться какое-то количество времени бесплатно и так далее. Конечно, тогда, когда это все начиналось, этого не было, это было... Недоступно Сейчас это доступно Но одно дело доступно, другое дело финальный продукт Сделай так, чтобы в Москву полетели со всего мира артисты записывать музыку